Вот пасека и получается провода. И вот мы утром вышли, наверное, штук 20, а может и больше, птичек сидела. Сейчас мы их начали гонять, они отлетели, но все равно не покидают. Вот они, прессов на канале Жизнь Деревни. Сегодня холодно и наши пчелы остались дома. Никто никуда не улетает. И сразу же слетелись. Сегодня утром вышли, штук 20 на проводах сидела вот этих птичек. Как я знаю, это вроде бы щурка золотистая. Важно, они занесены в Красную книгу, не убивать. Трогать их нельзя. Вот они. Очень красивая птичка. Сейчас небольшой ветер, они просто зависают в воздухе и висят над ульями. Единственный способ борьбы с ними ⁇ это звук. Пчел ловят на лету. У нас установлен кусок металла, ручка. И каждый раз, когда кто-то проходит, мы стучим. И это работает. Они разлетаются. Ну и надоедает. То есть если вот так час, два, три мы не будем давать им нормально охотиться, они улетят. Сейчас начинается дождь. И вон их сколько. Вот такая напасть, то что пчелы не вылетают в поле, сейчас весна, скоро зацветет, оказывается все вокруг цветет, а пчелы сидят дома из-за холода, плюс еще прилетели эти птицы. Вот так и боремся. Звук очень сильный, резкий. Вот сейчас. Вот так и воюем с этой птицей. О, начинается дождь. Пчела точно уже вылетать не будет. Я думаю, они сейчас уже разлетятся. Всем хорошего урожая, здоровья и до встречи на нашем канале.